Привет, привет, я не знаю, слышно меня или нет, напишите, слышно меня или нет, пацаны, батл завтра написано в паблике, здорово, да заебись, пиздатное настроения у меня перед дорогой всегда билетов, но уже сколько, я не знаю, больше 150 точно, Каждый день покупают минимум по 10. Такие дела. Все, басные. Долгий, ибо чай вам, наверное, Долгий путь домой, короче, меня ожидает. Вот. Такие дела. Курю пар вашу. Здесь нет ни ваших, ни наших. Не знаю, начнется действовать. Скорее всего, только финал. Домой решил, блядь, отдохнуть от всех этих хипросплетений, батл рэповских, блядь. Да, Сувергон нормальный батл выйдет, посмотрите, вполне сегодняненький. Пожалуйста, я старался. Да не ездил я, сейчас собираюсь у меня в поезд, там, блядь, через, хуй знает, через сколько, минут через сорок. Батл завтра. Дела. Я решил перед поездочкой блядь, Проебался, не на тот поезд взял билет Буду хуярить с каким-то проездом Леба, народ Пацаны, походу нам пиздец Я не знаю, вы увидели или нет А, я же могу поменять, типа вот так сделать Пизда нам, пацаны Я не знаю, что с спрашивал, я не если честно Севергон сам попросил, его не звал Да. Блять, чувак, ебать. На бат еще будет нарбел, да? Думаю, будет, он прикольно делать Вон Ян присоединился. Ян, семнадшка, че вы переезжаете или у вас ремонт? то Все блять что-то паникуют. Здорово, здорово. Я перед дорожкой решил. На вокзале, ёпта, где? Вон, блядь. ЖД пути нахуй. Да нормально Свергу на выступление. Ничего доебались. Ну-ка был чуть, чуть лучше. На опыте, нахуй. Не, присухую Хабиба и Конора не смотрел. Бля, закрылись, да ну, нахуй. А вы в Питере хоть останетесь? Или чё, блядь? Вон, друзья, блядь, даже, даже в стрёмных инстаграм-эфирах Антона ЗБ можно почерпнуть какую-то информацию. Пиздец, всем нахуй закрыли, блядь. Только что нам написали, бацаны, по этому поводу. Ну, блядь, надеемся, что будет лучше. Нет, если не будет, наверное, был. Видел стримил по упал дробу логил, обсирал всех, кто голосовал за мовца, он не смог достоин принять поражение. Но это его проблемы, исключительно. Батл завтра, потому что, как бы, блядь, потому что мы их только отсняли, чуваки. Ну, типа, вы же понимаете, что это еще монтировать и вся хуйня. Мы и так стараемся оперативно работать. Хуйня. на вокзале я егучим блять стою залипаю сколько времени по Москве напишите чтобы я не проебался то мне время тут не видно а блять у меня шкафы это нахуй ну заебись еще 10 минут с вами третий 3 да, да, буду рвать на битах соло я хуй знает мне, в принципе да не очень особо а так вообще пиздец Угу, нахуй, пацаны, границу пересекайте с Рашкой, паспорт, блядь, документы, блядь, а то понаехали, блядь, в наш Питер, нахуй. Так я веду телеграм-канал, блядь, ты че, блядь, сегодня буду описывать поездку и завтра, блядь. Странно на меня косится, блядь, я запишу какое-то суицидальное послание, походу. Блядь. Сейчас на рельсы, ебанусь. Да. Будут еще блогеры на РБЛ, блядь, зависит от того, как они будут делать. Я не знаю, что с Огилом, я после батвы с ним не общался. Народу на ну, Легван, ну человек 350, наверное, точно было Я такой знаю Звонят, пацаны, пытаются перерывать трансляцию Я не сдаюсь Да, я домой Я решил покурить, пока я на поезд не пошел блядь, Потому что они тут дрочат, это хуйня Здорово, спайс-дилер Да, это ладно. Что... Когда вью, а я не знаю, если честно, мне как-то на него вообще дико похера. Потому что, ну, как бы, как, какой резон ждать вью, который тебе не понравился. Здарова. Чувак, не надо присылать мне об участии в эфире. Зачем мне делать с вами какие-то эфиры? Нет, я не бросал курить. Спасибо, спасибо. На ПС это что, на ПК или на PlayStation? Я на ПК не играю. Понятно. Завтра будет фельдчик. Не, я в пути буду. Я приеду только утром в понедельник, по-моему. У тебя будет еще батлы. Может быть. Будет зависеть от настроения. Новый стрим, ну, понедельник во вторник, наверное. знает. Сойерс микса нет. В Италию все, все дороги ведут в Рим, как говорится. Привет, привет, привет. делать участие в эфире тебя типа, что я не понял о чем-то микси что-нибудь писал после нет ничего не писал <связывая> я альбом не послушал еще дипа я ничего не успеваю я только вот наконец-то решил отдохнуть батл в воскресенье сказал сколько эфир будет длиться да сейчас покурю да пойду лишь с кем похоронил Батли? это я спросил трансляции я знаю но я не скажу потому что ложь ну, не скажу завтра мовец огю кто такой славча не знаю нет не совместно Мовец на уровне турнирки сделал да моете круто сделал не хуже уж точно не имеет турнирки Мне батл понравился, посмотрите. Я думаю, вам стоит его глянуть. Спасибо. Нет, я не боялся, что моё что-то получит, потому что ну, я там есть, как бы, и у нас такие вещи не поощряются. Дело не в них конкретно, а в целом. Нищий в следующей неделе. Я взял ноутбук с собой, который разваливается в сумке. Так что такие дела. Планы, ну что, делать то, что покайфую. И Вроде неплохо получается. Были замесы на баттере? Нет. Прямых замесов у нас не было. Такое расписание выхода батлов: Мавец Огил, блогеры с Авергонско-Дрошовым, потом Кэлпи потом Волки Сектор. Но может Кэлпи и Волки Сектор поменяем местами, еще не знаю. Да мы живее всех живых, чувак. Альвока Лока, на мой взгляд, годно от Годно. А что делать, если оппонента, оппонента нет? Оппонента ну... Он будет об этом сожалеть. Келпи, ну Пиама, спросите, как Келпи сделал, ну его батл срубил. Спасибо. Кроме заура, что еще. Читаешь? Я взял в дорогу эту триумфальную арку. Я просто ремарка, короче, очень размеренно читаю. Я читал там книги 4, наверное, его. Они мне все понравились. Я его стараюсь, типа, не так, что всего сесть и прочитать, а там раз в несколько месяцев по одной книге его беру. Вот. Ну, там единственное... Блядь, как же... Мне не очень понравилось, ну, «Жизнь взаимы», ну, такое, типа, не самое лучшее, что я читал. На Западном фронте «Без перемен», «Три товарища», они крутые, «Черный обелиск, ничего такое. Вот. Спасибо, чуваки, спасибо. Сейчас подвигаю уже. Я специально так подгадал, чтобы приехать, и ночью фифуля вышла. Поняли? Тактика, ехать. Да, ремарк прикольный. Че, ладно, пацаны, я погнал, короче. Всем давайте, всем от души. Двигайтесь, правильно. Вот, чтобы все было хорошо. Так что, чуваки, давайте, короче, на связи. Буду там с поездкой маяки в телеграм-канале. Подписывайтесь, там будет, короче, кулк cool истории из поездки. А может, их не просто не будет, может, я просто нахереюсь. Как я обычно, знаете, как вот лайфхак последний перед концом эфира. Садишься на утренний поезд, он идет в сутки. В 9 утра открывается вагон-ресторан. Идешь в вагон-ресторан, бухаешь до обеда, приходишь обратно, ложишься спать, просыпаешься в, 7, ну, в 12 лет, в 7-8 вечера встал, там покурил, то все. Пошел вагон-ресторан, часов до 9 до 10, там побухал, опять пришел, лег спать, просыпаешься в 5 утра, через час и выходить. Все, изи. Как бы имейте в виду, у кого дальние дороги. И тот как я терпеть не может самолеты. Я не летаю, потому что я ненавижу самолеты. Вот. Так что, пацаны, давайте. Всем удачки.